Приветствую вас, друзья! «Перелом» – психологический триллер этого года режиссера Брэда Андерсона, созданный по сценарию Алана Маркова, благодаря работе которого свет вышли все части франшизы «Поворот не туда», а также популярный сериал «Дневники вампира». мира». Рэй вместе с женой и дочерью едут в гости к родителям. По пути они останавливаются у придорожного магазина. Пока родители заняты своими делами, девочка поддается любопытству и отходит от машины, чтобы рассмотреть воздушный шарик, привязанный на строй площадки. Но откуда ни возьмись, появляется бродячий пес. Ребенок пугается, оступается и летит вниз в бетонный котлован. Отец бросается следом, но уже не успевает предотвратить падение. За медицинской помощью они обращаются в ближайший госпиталь, где ребенка осматривает врач и диагностирует перелом руки. Но чтобы исключить травму головы, ребенка в сопровождении матери направляют на томографию. После пережитого стресса Рэй расслабляется и на время засыпает в кресле в файле больницы. Проснувшись, он обращается в регистратуру с вопросом, как долго еще будет длиться обследование. Но персонал утренней смены уже закончил работу, а никто из присутствующих не видел его семью. Все попытки выяснить, куда же подевались жена и дочь, оказываются безуспешными. Сначала Рэй пытается разобраться самостоятельно, а когда начинает подозревать похищение, обращается в полицию. Он уверен, что существует заговор врачей. Роль Рэя исполнил Сэм Уортингтон, который получил мировую известность в 2009 году после выхода фильма «Аватар». Перелом, в отличие от аватара, обделял спецэффектами. А потому исполнителю главной роли пришлось проделать колоссальную работу, чтобы продемонстрировать весь спектр чувств, обребавших его героев. Здесь и непонимание, раздражение, злость, панический ужас при мысли о том, что врачи могли сделать с его семьей. Музыкальное сопровождение не дает расслабиться, постоянно играя на нервах зрителя. А мрачная напряженная атмосфера постепенно подводит к неожиданным даже шокирующий кульминации. Слоган картины «Найти свою семью» значит «посмотреть правду в глаза». По-моему, довольно да, успешный кинопроект от Netflix, который определенно заслуживает свое почетное место на полке добротных кирилеров. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!